27 декабря всем добрый день небольшой зимний сюжет буду давать объявление для зума поэтому что-то нужно показать но сегодня ночью минус 4 днем 0 солнышко приогревать переднюю стенку, и пчела это кратковременное тепло используют для облета. В конце года пчелы воспринимают этот, эту активность как позднюю осеннюю, а вот в январе может уже быть чревата активностью маток, если они в свободном перемещении. У меня, кстати, родилась изначальная идея в конце 90-х изолировать маток для того, чтобы зимой избавиться от расхода зимнего. Ну а затем уже пошли, соответственно, достоинство по мере практического применения. Ну и какие виды зимовки. Зимовка с утеплением. Внизу решетка 5 сантиметров где-то литок, Небольшой литок вверху и проточная вентиляция Я использую в обязательном порядке вот задние стенки многие переживают увидев такую вентиляцию что будет сквозняк ну я думаю нет причин для опасения потому что плотность клуба настолько велика попробуй налить на него воды на этот клуб она даже не просочится. А воздух, если и будет идти, то он не сквозняк создаст, а будет огибать клуб и вынесет лишнюю влагу. Что значит холодная зимовка? Для чего она? Тоже в таком стадии эксперимента, лет пять где-то я, то да больше, наверное, практикую эту зимовку для того, чтобы исключить максимально контакт влажного воздуха с зимующим клубом. Потому что влажный воздух это не только влага, это не дистиллированная вода. Эта влага может быть пропитана углекислотой. Почему у человека при каких-то проблемах берут анализ крови? Потому что кровь Качество крови определяет качество физиологии в целом и полностью. И работа ферментов и гормонов полностью всей эндокринной системы, скелетно-мышечной массы и так далее. Гемолимфа у пчелы то же самое. Ее качество будет всецело определять биоресурс пчелы. То есть насколько гемолимфа будет чистой без примесей а примеси в гемолимфе это мочевая кислота как продукт распада белка которую выводят мальпиговые сосуды кроме того мы еще и углекислоту туда зафаршируем и щавелевую кислоту не забудем обрабатывать сиропом они возьмут а тут еще амебиаз, поражающий клетки мольпиговых сосудов. И в комплексе мы получим ослабление пчелиных семей. Казалось бы, никакой патологии не было, ничего не предвещало неудачи. И вдруг на тебе. Потому что вот такая картина может получиться в результате перенасыщение гемолимфы вредными примесями. Ну и как адвоката возьму для подтверждения этой философии, давно все знают, пчеловоды, что лучше сухой холод, чем влажное тепло. Раньше или же не договаривали, почему именно так, или просто они не, не придавали тому значению и так по практике делали выводы. А я считаю, что именно причина в том, что гемолимфа может насыщать в себя и углекислоту. Так что постараемся избавить зимующую пчелу максимально от вот этих нюансов негативных. Предпоследние дни уходящего года. Всех пчеловодов с наступающим. Очень хочется надеяться, что мы в следующем году будем встречаться уже воочию. не значит, будем пока общаться в форматах Zoom, ZELA. Ну и всем здоровья, не болеть, удачно перезимовать. И... Успехов во всем. Встретить дружно облет и настраиваться на новый сезон 2021 года. Всего доброго, до свидания. Следите за роликом. Под этим видео будет объявление на Zoom 29 вторника. То есть буду стараться небольшие ролики делать для того, чтобы размещать там объявления. По-другому не получается всего доброго